Да, да, мы в эфире, добрый вечер. И так новости кошмарные. Да, добрый вечер. Ну, видите, Андрей мы предполагали, да, что электронное голосование в славном городе Москва может быть э, гнездом фальсификации, но похоже все это так и происходит. Причем замеченно там оказались журналисты даже. И так по порядку, да. Мы решили, как я, как доверенное лицо КПРФ, и Анжелика Глазкова, как э, кандидат Госдума, решили поприсутствовать при процедуре. Голосов участковой избирательной комиссии Которая занимается подсчетом электронных голосов Находится это все в бизнес-центре На Краснопридской набережной Мы туда приезжаем Без 15.8 Согласно законодательству мы имеем право Находиться при подсчете голосов В любой комиссии на территории Российской Федерации Там контрольно-пропускной пункт Стоят люди в спортивной форме В кроссовках бородатые С бегущими глазами У которых ближеки просто с фамилией и но вас не пустят, идите регистрируйтесь в общественном центре, которым заведуют почему-то Венедиктов, нет, я все понимаю, но почему я, должностное лицо, должен регистрироваться у Венедиктов, мне вот это вот не совсем ясно, ну ладно, подходим, нам выписывают бумажки, подбегает какой-то мужик, забирает их резко обратно, не надо их, мы стоим дальше, они там начинают какой-то лихорадочный обзвон, потом вызывают полицию, Вызвали представителя через час уже Московской городской избирательной комиссии, городской избиратель с правом решающего голоса. Он, его не пустили тоже. Он говорит, беспредел, вы кто такие? Представьтесь вот этим парням спортивной форме почему нас не пускаете на подсчет голосов? У нас инструкция. От кого? Не осмотрев нас предварительно, говорят, я глава участковой избирательной комиссии Павлов Юрий Константинович. Мы говорим, прекрасно, наконец-то, вот наше удостоверение. И что? Мы говорим, вы что говорите-то вообще? Мы хотим поприсутствовать по должностным полномочиям при подсчете голосов. А я вас не пущу. Вообще, в своем уме по закону нарушать. А ваших там и так хватает. Вы нам там без нада Ой. Душу. Сейчас мы находимся в территориальной избирательной комиссии на Арбате. Вот видите, мы не спим. Ну, Высостоящий по поводу этого Павла, значит, написали жалобу. Будем требовать остранения его увольнения и аннулировали результаты электронных выборов. Неужели Алеша Венедиктов... А, не, мимо он? нас прошествовал какой-то огромный дядя из э, партии Родина. Ну, какой-то очень здоровый мужик, который, которого пропустили просто так, без всего. Там вышел какой-то лысый персонаж, он, там, его провел там и прочее вот это. был Экин Дмитрий Олегович понятно Венедиктов как глава наблюдательного штаба всего этого кошмара не замечает он ослеп окончательно значит до, до него дозвонились он сказал я Анжелика Егоровна и вот этот вот наш представитель он сказал я разберусь но он до сих пор разбирается потрясающе а время идет а они считают так как они считают так уже все посчитали и получается, смотрите, Андрей Викторович, вы сами в курсе, что по бумажным бюллетеням КПРФ тихо выигрывает в Сибири и на Дальнем Востоке, а если здесь, как мы с вами говорили, половина практически из тех, кто придет, это электронщики, а мы не можем посмотреть, что там, ну, представляете, что будет говорить в Москве? Кто признает эти выборы электронные после этого? Они сейчас отложили э, все цифры до утра. Удивительно, что... На всех, понятно, на всех экранах только несколько одномандатных округов Из огромного количества Из сотен только 7 или 8 Других цифр как будто нет А по Москве все журналисты сворачивают камеры Цифры будут только утром То есть за ночь нарисуют такое Что мы маму родную не узнаем к утру Ну электронно Но мы вот сейчас в тике Мы говорим, что мы готовы вообще прибыть туда даже сейчас Хотя мы маковые росинки сзади не имели Мы 20 луиков объехали где тоже на обнаружили нарушения везде абсолютно, да, без... Ну, кстати, что делают? Да, кстати, хочу вас порадовать, комсомольск на Амуре в полном составе голосовал за КПРФ. Отношу это в том числе и на свой. Правильно, конечно. А еще... за победу, это ваша заслуга, потому что без вас, конечно, бы мало кто Николай, скажите, а еще какие результаты у КПРФ по Сибири, по России, по Дальнему Востоку? Что вам известно? Потому что цифр на экранах больших каналов нет. Да, мне известно то, что по многим округам Якутска мы выиграли. В Единой России мы выиграли в Увану Д. Мы выиграли, вот в Алтайском крае проходит Прусаков, это первый секретарь Анна Левашова, идет вровень с ядром, ну там, с лором этим, прямо вот, на, не знаю, как. где нет электронного голосования, где мы все прикрыли наблюдателями, железные. ну, как я делал, у них ничего не выходит, просто прям совсем ничего. А все-таки так партия, очень... партия разобралась, почему в Москве на большинстве э, участков не было наблюдателей от КПРФ ни одного человека? Партия разобралась Знаете, с этим? Да, да, после того, как вы э, об этом сообщили, ну, вместе со мной, мне позвонил Геннадий Андреевич, Значит, на следующий день все как-то сильно завертелось Я должен сказать, вот сегодня мы проводили инспекцию участков в Центральном округе Вместе с местными коммунистами, абсолютно боевые толковые ребята Так что да, в общем, благодаря вам, в том числе, и выводы сделаны да Конечно, Большое спасибо Иначе будем держать в курсе друг друга и наших зрителей Какие-то будут новости, сразу дайте смс мы тут же с вами свяжемся Хорошо правда? А как у деп кандидата депутата Глазкова дела, супруги вашей? У ну, кандидата вроде очень неплохо, а вот в Алтайском крае коммунисты лидируют. Ну, тоже относим это и на вас, и на меня. Мы сейчас с Левашовой будем разговаривать. Левашова выиграла бы с огромным отрывом, если бы не массовый подвоз 17 числа людей из заводов. Подкрепить на удостоверение. Скажите, Но а вот... Вас... где этого подвоза не было, у нее лидерство. Ну вот мы поймали сегодня в Майкопе, и тетку отстранили, она плакала у меня в эфире, кинула 50 бюллетеней, не призналась за Единую Россию, кто ее заставил. Там уголовное дело. Я правильно понимаю, что аннулируются все выборы, там будут перевыборы? Вот такие, или все-таки они... Изб... Да. ну вы знаете, Андреевич, я думаю, что здесь тактика какая, по мелочевке, как всегда, не пойдут, там, знаете, Майкоп, а вот что в Москве 2 миллиона человек электронно проголосуют. И мы с вами, точнее, не уже проголосовали, мы с вами не знаем, как. И там еще есть функция переголосовать, представляете? Обалдеть. Но это все, что, что, что вы просите ворду, билетей, придете через день, скажете, ребят, достаньте мне, пожалуйста, я другую гашу. Я передумал, да-да, ужас. Кошмар. И мы это с вами никак не контролируем. Фантастика. Но ведь никто не признает в Европе такие результаты выборов. Что они делают? Что они делают со страной-то? Да и с парламентом, с будущим. Да, абсолютно прав. Абсолютно прав. Просто звериное какое-то желание сохранить власть с любым путем, вопреки здравому смыслу, вопреки тому, что красный блок это нормально, менее. Миняемая... Да и люди, конечно, а, они да. россияне такие да. же, граждане-патриоты своей да. страны. Да, да, да. Спасибо, Игорь до связи. Спасибо большое. Вот так. Электронное голосование. Еще раз. Конкретно итоги такого электронного голосования, где не пускают, куда не пускают никого на подсчеты, где можно переголосовать, никто в мире не признает. Это кому-то непонятно, это Собянину непонятно, это Кириенко сомневается. Что же они делают-то действительно на самом деле? Что делают? И еще одно интервью, что же происходит у нас на местах на самом деле? Жуткий рассказ Николая Платошкина про электронное голосование. что происходит на местах? Как я и обещал, мы говорили об Анне Левашовой, об ее возможном успехе Алтай Коммунистической партии России. Анна, вы нас слышите? Да, я слышу, Андрей Викторович. Добрый вечер. Ну добрый какие добрый, новости? Здрасте. Какие цифры, если можно, расскажите, что происходит? Андрей Викторович, бились до последнего три дня голосования, конечно, очень утомительные. Самое главное, что Первые два дня они дали очень многое знать, потому что первый день голосования подвозили автобусами, заводы, фабрики, остатки, по крайней мере, производства, которые здесь есть в Алтайском крае, для того, чтобы проголосовать по так называемым открепительным. Ну, да. По месту пребывания, поскольку э, директора заводов приглашали всех своих подчиненных, я уж не знаю, в какой форме они приглашали, добровольно или ну ваша оценка, сколько, приглашались... сколько людей они заставили проголосовать, как мы предполагаем, за Единую Россию бюджетников? Вот сколько? сто тысяч? Больше? Не можем, мы не можем совершенно предполагать, сколько заставили проголосовать. Мы сначала думали, а какая система, собственно, этого голосования? Людей вроде как с их слов не принуждают голосовать, тогда зачем? соседней улице человек открепляется на другую, соседнюю на другую улицу, и приезжает да. сюда, на голосование. Да, на другую улицу, буквально из одной школы на другую школу. Мы не могли понять, возможно, думали, что это какой-то психологический трюк. Но потом мы поняли, в чем состоит загвоздка. Дело в том, что если человек приезжает, например, с соседнего района города, соответственно, ему должны выдать только два бюллетеня для голосования за партию по Алтайскому правилам законодательному собранию и также за партию в Госдуму. Но в некоторых случаях, даже во многих случаях, мы уличили их в том, что они выдают по три бюллетени или по четыре бюллетени. То есть они голосовали за одномандатников, не находясь в своем округе территориальном, на что не имели совершенно никакого активного избирательного права. На это мы подали очень много жалоб, даже э, вычислили одну мошенническую схему, на территории детского садика даже не сотрудники детского садика, и выдавались бюллетени, которые к ним никакого отношения не имели. То есть это были люди из соседних регионов, это люди были из соседних районов города, однако бюллетени выдавались в неограниченном количестве. Вот нам такую схему удалось заблокировать. Мы тут же оперативно сработали и отправили видео в интернет, и результаты этих выборов удалось аннулировать. Мы аннулировали 94 бюллетеня. Вот. Дальше товарищи из участковых избирательных комиссий поняли, что мы объявили охоту вот за такими схемами и начали требовать у них списки избирателей по так называемому месту прикрепления, по да. месту пребывания. Да. Они тщательно начали закрывать эти книги, ограничивали доступ, причем ограничивали доступ не только нам, как кандидатам, доверенным лицам, но также членам избирательной комиссии прав совещательного голоса, членам избирательной комиссии правом решающего голоса. И вот они блокировали полностью доступ. В общем, у нас было очень много разбирательств по этому поводу, очень много, очень много жалоб. Естественно, эти жалобы нам не удовлетворяли. Если находили нарушения, писали, ну, по невнимательности члены избирательной комиссии, в лице председателя комиссии, допустили эти ошибки. Вот таким образом они э, реабилитировали себя в глазах своих избирателей, в глазах общественной палаты и других также Ужасно. органов. То есть да, у, вас очень, у, вас, у вас очень горькие впечатления от этих выборов? Я очень затрудняюсь назвать это выбором, выборами, потому что ну, таких схем э, трудно было предположить. Мы ожидали, конечно, что будут карусели, поэтому мы предупредили своих наблюдателей, чтобы они встречали личность э, избирателя с паспортными данными, а также с реестром избирателя. Но в этом не было необходимости, поскольку просто... Схема заключалась в том, еще раз повторюсь, что люди выдавали большее количество бюллетеней, чем положено. На все наши жалобы отвечали на Понятно. По подсчету Но голосов. Это была, была отошность. По подсчету голосов на сегодняшний день и час. У вас какое положение? А, лично по нашему одномандатному округу у нас имеются данные одного района города, который входит в брендомандашный округ. Если поточнее, сейчас я скажу у меня просто данные буквально под рукой, где-то тысяча голосов расхождения. Вот, кандидат Единорос 10429 голосов, и мои данные 9246 голосов. То есть, невзирая, как мы предполагаем, вот на все эти постановки с бюджетниками, у вас, кандидата от КПРФ, разрыв пока всего в тысячу голосов? Да, да, да. Может ну, быть, быть, сказать, может что быть мало... такое, что они погасят свет, что-то случится, наводнение, выгонит ваших наблюдателей, или где-то нет ваших наблюдателей, будет массовый вброс, как вы предполагаете? От них можно ожидать всего, чего угодно. Вот вчера даже разыгралась такая схема на одном из избирательных участков. Мы стояли, опять же, разбирались со списками избирателей, нам их не предоставляли. Мы стояли все-таки в ожидании, в коридоре тихой группы, совершенно никого не трогая. И Тут подъезжает карета скорой помощи. Непонятно почему. Оказывается, одному из членов комиссии стало плохо неожиданно. Через пять минут становится плохо якобы другому члену комиссии. Причем мы членов комиссии так и не увидели, где они закрылись, в какой-то коморке. Врачи подошли, зашли в эту коморку, все очень тихо было. И вдруг неожиданно выбегает председатель... Участковая избирательная комиссии, начинает снимать нас на телефон и громко кричать «Вы довели моих сотрудников до инфаркта, они сейчас умрут, это все из-за вас, из-за того, что Но. вы нас всех довели». Вот Представляете, вот такую сцену они разыграли. Я не, не знаю, для какой цели она все это делала, может быть, она тоже выложила в сети интернет. Но, Но вот поскольку прибегая с таким инсценировкам, таким дешевым просто сценарием, такому постановочному дешевому представлению, я предполагаю, что можно ожидать от них всего. Вот, они намного многое способны. И сейчас вот на этом проблемном избирательном участке до сих пор идет подсчет голосов. Наши наблюдатели еще на избирательном комиссии бьются там до последнего. Мы все-таки ожидаем, что могут быть какие-то провокации, потому что ничего они так просто не оставят. Да. Спасибо. Я держите сейчас нас сейчас. в курсе, Анечка. Держись. Спасибо, держитесь. И мужество вам, и успеха вам. И мы с вами, держите нас... В курсе постоянно, хорошо? Спасибо, Андрей Викторович. Спасибо. Спасибо.